Мы смотрим видео без разбора, смотрим ТикТок, Инстаграм, Ютуб, смотрим кинофильмы и поведение тех людей, которые проявляются в виде поведения на экране оно интегрируется и деструктивно в большинстве своем может влиять на вас. Именно поэтому я бы хотел ответить на ваш вопрос. Как не доводить себя до негатива? Не смотрите ничего негативного. Смотрите программу о бабочках, о животных. Смотрите программу о том, как прекрасен мир. Не смотрите политические, аналитические. Не смотрите там, Соловьева, Киселева. Не смотрите какие-нибудь программы, где рассматриваются сплошные, я извиняюсь, сплошные проблемы людей, смотрите что-нибудь позитивное, я понимаю, что вы нацелены на то, чтобы смотреть негатив, не будьте пылесосами негатива, не обращайте на это внимания, старайтесь быть более позитивными.